Как практически любой человек может получать по одному миллиону в год через интернет, без MLM, без приглашений, без бинарных опционов, без торговли на форексе? Любой человек 1 миллион рублей в год, ежегодно через интернет. Об этом вы узнаете на вебинаре «Автоденьги на миллион», которые ведут Руслан Кашаев и Алексей Виноград, суммарная прибыль которых перевалила за 80 миллионов через интернет. Ну а на самом вебинаре вы узнаете о том, что такое автономные бизнес-системы и почему они способны приносить любому человеку от 30 до 100 тысяч рублей ежемесячно. Кроме того, у вас будет уже на руках эта технология, которая приносит от 1 до 3 миллионов ежегодно. Любой человек, через интернет, без Форекса, без инфобизнеса, миллион рублей в год. Записывайтесь на вебинар рядом с этой формой, а уже завтра вы начнете получать первые деньги онлайн и получать вот такие вот результаты.